Доброго времени суток! В сегодняшнем ролике подведем итоги весеннего посева кедра сибирского. В этой делянке мы вместе с семьей посеяли, посеяли 40 пророщенных орешков кедра сибирского. Сеяли мы с северной стороны пня во избежание солнечного ожога, чтобы солнцем не выжигало. Как видите, кедрик приросся, но из 40 посеянных орешков пророщенных прижилось только 10 кедриков. Статистика составила 25%. Это лето у нас было аномально жаркое и отсутствовали осадки. Дожди только начались ближе к сентябрю. То есть при неблагоприятных условиях кедр прорастает в, в количестве 25%.